Дорогие друзья, подписчики, всех приветствую, вы попали на канал Акигай и красный цвет в нашем канале все еще преобладает, индикатор пока не сгорелся зеленым, а это значит, что нам остается только ждать, ждать начала бычьего рынка. И, соответственно, главный вопрос, когда же начнется этот самый Бычий рынок, сегодня мы на него постараемся ответить Содержание видео это главная тема, когда начнется бычий рынок, мы проведем полный анализ биткоина в локальной и глобальной картине, и в конце я покажу свой портфель по проекту, который веду с 1 января И напоминаю, что я покупаю криптовалют на 100 долларов абсолютно каждый день с 1 января, и очень интересно, чем же закончится этот эксперимент, и что происходит с портфелем сейчас. Итак, я был в небольшом отпуске, и даже на отпуске я не мог пройти мимо медведя, плюс ко всему я купил себе недавно один биткоин. Uh, урвал я его по очень высокой скидке uh, Вот монетка, не знаю, видно, нет Но мне кажется, меня где-то обманули Итак, давайте начнем наш анализ В локальной картине биткоин находится в консолидации Это таймфрейм H4, то есть 4-часовой таймфрейм А недавно у нас произошел небольшой малюсенький памп И мы немножко превысили предыдущий локальный максимум В итоге у нас образовывается вот такой вот диапазон Давайте я его отмечу То есть... Немножко у нас идет повышение минимумов и повышение максимумов. То есть, после, давайте открою уже дневной таймфрейм, после нисходящего импульса у нас присутствует восходящий диапазон. Ответьте мне, что это такое. И это у нас, естественно, медвежий флаг. А медвежий флаг это фигура продолжения тренда, Которая указывает на нисходящее движение. Но только после того, как трендовая линия поддержки будет у нас пробита. Давайте я все буду рисовать. Возьму белый цвет. А я говорю о вот этой вот трендовой линии поддержки. Только она будет пробита, значит фигура у нас образовалась И нам откроется потенциал Потенциал этой фигуры вплоть до 14 тысяч и ниже но пока что опасности нет, фигура только образовывается, но не образовалась Итак, локальная картина у нас, естественно, завершена Что еще можно сказать? Мы оттолкнулись от трендовой линии сопротивления Точнее, образовали с собой эту трендовую линию сопротивления новым максимум, И теперь можем двигаться вниз примерно до значения 19-20 тысяч долларов В общем, ничего интересного, скукота, мы стоим в консолидации Теперь переходим к глобальной картине Недельный таймфрейм Мы здесь стоим в районе предыдущего глобального максимума, то есть на уровне поддержки 20 тысяч долларов Это крайне сильный и мощный уровень поддержки Что еще? Обратите внимание, что мы уже с вами в прошлом видео обсуждали, что недельные свечи здесь очень похожи То есть мы видим здесь вот такое вот движение, давайте немножко приближу, чтобы было видно Вот это движение на недельке, скрою все и такое же абсолютное движение мы видели на предыдущем медвежьем рынке Здесь у нас была длительная консолидация Далее пробой очень сильной области поддержки И образование точно таких же свеч на понижение Напоминаю, что график это визуальное отображение психологии участников рынка А если свечи одинаковые, это значит, что психология примерно одинаковая То есть ситуации у нас практически одинаковые Здесь консолидация, там консолидация Давайте я немножко отдалю, чтобы было более понятно что я имею в виду Вот, здесь мы стоим длительное время на одном месте Здесь тоже Далее пробиваем глобальную поддержку Пробиваем глобальную поддержку Образование таких же свечей И образование таких же свечей То есть психологически эти ситуации практически одинаковые. Соответственно, по этой информации Можем предположить, что мы находимся на глобальном дне рынка И у нас формируется это самое глобальное дно Которое будет формироваться довольно долго Далее, месячный таймфрейм Что мы здесь видим? А, обратите внимание, что мы с вами в прошлом видео обсуждали Что вот эта вот свеча Давайте откроем другой график У нас здесь образовалась огромная медвежья свеча на понижение и такую же абсолютно свечу на понижение мы видели в предыдущем медвежьем рынке То есть ситуация абсолютно одинаковая. И это все произошло при пробитии глобальной поддержки после консолидации По месячному таймфрейму мы также можем предположить здесь образование глобального дна Как было у нас в данном месте Теперь давайте откроем другой совершенно чистый график Я покажу вам небольшой лайфхак Смотрите Открою недельный таймфрейм Если вы, допустим, анализируете график и не можете больше найти какой-либо информации Вот просто сидите и ничего не видите Вы можете перевернуть график и посмотреть на него по-другому То есть здесь я нажимаю «Инвертировать шкалу» И вот что мы получаем График у нас инвертирован И теперь мы можем посмотреть на график немножко другим взглядом Смотрите, я, допустим, в той картине неинвертированный И считал, что это двойная вершина Но теперь это очень похоже на головы и плечи Давайте нарисую, чтобы было виднее вот раз плечо, левое плечо, голова, правое плечо Соответственно, у головы и плечи потенциал равен ее голове Я рисую вот этот вот потенциал и подставляю его к выходу из линии шеи мы получаем то, что потенциал практически полностью реализовался. В принципе, потенциал находится примерно 16 тысяч долларов. А мы с вами обсуждали в прошлом видео, что цена может ходить в диапазоне там, от 16 до 20 и формировать с собой глобальное дно. То есть, довольно большое количество факторов указывает на то, что у нас сейчас формируется глобальное дно. Я склонен думать также, То есть, я считаю, что мы сейчас находимся на глобальном дне рынке. Но, естественно, глобальное дно, оно масштабное. То есть, если вы купите сейчас, вы спокойно можете получить просадку еще в 50%, потому что... Как мы знаем, давайте я приведу пример Вот, допустим, примерно эфириуме Представим, что мы купили примерно в данном месте И а, цена может, естественно, в рамках этого глобального дна Опуститься еще на 50% процентов спокойно То есть идеальный точек входа не угадать Поэтому нужно покупать постепенно, частями Просадок здесь не избежать Но, допустим, вот вы купили здесь ваш средняя цена будет также вот здесь вот И посмотрите, что произошло потом Это движение в несколько тысяч процентов Поэтому вот эти вот временные просадки Не имеют абсолютно никакого значения в глобальной картине Глобальной перспективе рынка. Итак, мы с вами на биткоине обсуждали головы и плечи, что потенциал реализовался. И теперь обратить внимание на общую рыночную капитализацию. Мы также с вами это уже обсуждали. То есть капитализация реализовала потенциал головы и плеч, которая у нас здесь образовалась. Потенциал был на значении 760 миллиардов. Плюс ко всему здесь находилось золотое сечение, которое я провел по обычьему рынку. То есть цена ударилась ровно в золотое сечение и реализовала потенциал головы и плечи. Соответственно, если потенциал реализован, то можно ждать здесь консолидацию и повышение. Total 2, капитализация альткоинов, также у нас здесь образовалась голова и плечи, но потенциал немножко не отработан, то есть осталось еще небольшое расстояние, вот снизу находится область поддержки и мы можем в рамках этой области поддержки ходить вот здесь вот, то есть еще мы можем опуститься, примерно до значения 390 миллиардов И альткоины могут немножко просесть Теперь давайте отвечать на главный вопрос, когда же у нас начнется бычий рынок Итак, мы можем предположить, что медвежий рынок начался в апреле 2021 года То есть исходя из этих двух ситуаций, здесь была консолидация и здесь была консолидация Можно предположить вот такую вот картину То есть это все у нас медвежий рынок и он был с обновлением хая Вот такой вот интересный медвежий рынок Если мы возьмем за основу это предположение То медвежий рынок у нас сейчас идет примерно 450 дней Давайте посмотрим, сколько длились предыдущие медвежьи рынки Итак, здесь медвежий рынок длился 365 дней То есть один год Но с учетом формирования дна Он длился примерно 450-470 дней С учетом формирования дна Здесь медвежий рынок длился 400 дней И формирование дна происходило... В диапазоне примерно 250 дней Далее есть второй вариант Это то, что медвежий рынок у нас начался в ноябре 2021 года И давайте отметим расстояние с ноября 2021 года Отметим здесь примерно 350-400 дней И Это у нас получается конец 2022 года То есть конец текущего года Далее посмотрим, сколько формировалось дно в предыдущем медвежьем рынке Здесь дно формировалось примерно 130 дней И учитывая то, что я предполагаю, что мы находимся на глобальном дне То если мы здесь отмерим примерно... 150-130 дней, то это получается конец текущего года Далее смотрите, интересное наблюдение Я еще это не показывал и не выкладывал Я наложил временные периоды по Фибоначчи По вот этому вот нисходящему движению То есть с апреля 2021 года до июля 2021 года То есть с того момента, когда у нас началось уже повышение максимумов И смотрите, что получается Здесь мы видим восходящее движение И на цифре 2 образовалась коррекция Далее восходящее движение, на цифре 3 образовалась коррекция Далее несходящее движение, и на цифре 5 образовалась очередная коррекция, обратите внимание, что на цифре 8 отмечена у нас дата 18 октября 2022 года, и как мне кажется, как раз таки в конце октября 2022 года у нас начнется медвежий рынок, извиняюсь, не медвежий, а бычий рынок Медвежий рынок уже идет, и теперь пост, который был у нас в Telegram, смотрите Сравнение индекса доллара и биткоина Естественно мы это уже обсуждали Смотрите, когда у нас индекс доллара падал, биткоин у нас активно рос, то есть пробивал глобальный максимум Далее индекс доллара повышался, а биткоин стоял в медвежьем рынке Далее по цифре 2 индекс доллара опять-таки отскочил и на биткоине образовался пробой глобального максимума и повышение Теперь индекс доллара растет, а биткоин у нас Падает. Соответственно, как только на индексе доллара начнется понижение, на биткоин начнется рост Теперь вопрос, когда же на индексе доллара начнется понижение? Давайте обратимся к графику Кстати, подписывайтесь на серверный канал, ссылочка будет в описании Там я публикую множество полезных постов и все покупки по проекту Ссылочка будет в описании Итак, индекс доллара Я провел вот такой вот трендовый диапазон И нарисовал уровни Fibonacci, золотое сечение Обратите внимание, что сверху также находится уровень сопротивления Давайте я все буду объяснять. Смотрите. То есть сверху находится, во-первых, трендовая линия сопротивления, от которой цена может отскочить. Не цена, а индекс. Далее сверху находится вот такая вот область сопротивления, от которой также цена, а, индекс может отскочить. И плюс ко всему я Нарисовал уровень Фибоначчи по вот этому вот импульсу И золотое течение выпадает на значение 115 То есть, по моему мнению, это тот самый диапазон, откуда индекс может отскочить И, учитывая текущую тенденцию, это у нас месячный таймфрейм Я считаю, что если мы пойдем так, так же, как мы сейчас идем то вероятнее всего индекс достигнет этого значения примерно через несколько месяцев Соответственно отскок глобальный будет примерно через несколько месяцев А это у нас, давайте отмечу здесь ну, несколько месяцев, так условно Это у нас конец 22 -го года Конечно мы здесь на индексе можем пойти... Примерно вот так вот, но обычно в таких ситуациях, когда у нас образовывается вот такое вот движение, потом скопление, то формируется примерно такой же импульс, как был у нас в начале. Поэтому я склонен полагать, что мы будем идти так же, как мы сейчас идем и в конце концов отскочим. И именно в этот момент у нас на биткоине начнется... Бычий рынок. Итак, давайте подведем итоги, скажу свое видение рынка. Я считаю, что мы находимся на глобальном дне, но максимум можем пуститься примерно до 16 тысяч долларов. Далее мы будем стоять в консолидации длительное время и в конце текущего года начнется у нас полноценный бычий рынок. Но начнется, начинаться он будет постепенно, чтобы вы понимали, да? Не сразу начнется рост, а вот только он начнется именно в конце текущего года. Не сразу пойдет какой-то сумасшедший памп, а просто постепенно будет начинаться рост в конце текущего года. Если добавить конкретику, то лично от меня я считаю, что бычий рынок начнется. В конце октября 2022 года Но конкретику на рынке использовать это не хорошее дело В любом случае посмотрим, как все оно будет И как вы считаете, сколько у нас продлится медвежий рынок И когда у нас начнется бычий рынок Мне будет интересно почитать ваше мнение в комментариях Потому что некоторые люди говорят, что мы здесь в медвежке будем находиться еще несколько лет И так далее В общем, мне интересно будет почитать ваше мнение, поэтому пишите в комментариях Видео еще не заканчивается, теперь я покажу портфель Итак, проект, который веду с 1 января Какая у нас здесь статистика? Статистика минус 42%, но без учета стейблкоинов Теперь я добавлю сюда стейблкоины До нового года у нас остается 175 дней Выделил я на это дело всего 36,5 тысяч долларов И, соответственно, это у нас тезер 17500 долларов Вроде все правильно И давайте здесь у нас выберем январь, 1 января Добавить Посмотрим, какая у нас будет просадка Итак, ждем Общая просадка депозита это минус 20%. То есть цена у нас все это время только падала, я постепенно скупал все это падение и продолжаю скупать, и просадка минус 21%. Если цена у нас будет находиться длительное время на дне рынка, что естественно я предполагаю, то с каждым днем, даже если цена стоит на одном месте, моя просадка будет уменьшаться, поскольку я добавляю объем и покупаю по более выгодной цене. Мои средние цены также по всем активам постепенно опускаются. И если у нас начнется рост в конце этого года, а проекты веду как раз-таки до конца этого года, то это будет просто идеально. Я успею сдвинуть средние цены по всем моим активам и накопить очень хороший объем на дне рынка. И в итоге мы посмотрим, чем завершится этот проект. Я считаю, что он себя... Десятикратно окупит Итак, друзья, подписывайтесь на этот канал Нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на телеграм-канал Все ссылочки будут в описании Ставьте это видео палец вверх Пишите комментарии, оставляйте свое мнение Я стараюсь на, на многие комментарии отвечать И все комментарии абсолютно я смотрю и читаю Всем желаю всего самого лучшего Всем профита, побеждайте И всем пока